Добрый день! Сегодня я расскажу о мото-куртке Адреналин. Это одна из марок польской фирмы Интермоторс. Котик пришел помочь. По изготовлению мотоэкипировки. Что из себя представляет эта куртка? Изготовлена она из кордуры. Имеются вот такие световозвращающие вставки, вшитые. От вспышки они светятся, как вы видите. Имеются нашитые такие защитные вставки из плотного материала на груди. застегивается на молнию и на кнопки спереди. Боковые карманы на молниях. На груди есть такие вот расстегивающиеся клапаны для вентиляции, такие же клапаны есть и вот тут сзади по бокам. Покажу сзади ее, фирменная нашивка, вышивка, вот вставка пришитая. Эта защита идет в дополнение к спинке, которая вставлена внутрь куртки. Имеются вот такие растягивающиеся вставки под мышками по бокам внизу. Снизу куртка может утягиваться вот такими клапанами на велкро на липучках куртка имеет подстежку утепленную, довольно теплая настеганная такая а защита куртки сертифицированная то есть вот я вытащил с одной стороны это защита локтя здесь вот информация по какому сертификату европейскому, Она. вот EN1621-197 сертифицирована, то же самое защита плеча, спинка там идет не сертифицированная. По наличии сертификации европейской внутри куртки есть такая вот нашивка. То есть вот номер сертификата и также информация о том что куртка сто процентов водозащитная то есть она водонепроницаемая изнутри имеется вот такой клапан для пристегивания мотоштанов с молнией вот карман для внутренней пластины защиты спины, места а, потенциально подвержены нагрузкам, то есть это места вот где нашиты вот эти кусочки защиты дополнительной, задняя часть предплечья, локоть, они выполнены из ткани, из кордуры более износостойкой Видите, они отличаются своей структурой. Это более мелкая, это более крупная структура ткани. И на этих ставках тоже вот она отличается. То же самое и на спине. Вот такое сердечко. Сбоку есть в районе клапанов боковых еще и клапана такие для утяжки по фигуры они отстегиваются. И такие же клапаны, кнопки имеются на рукавах. Вот сейчас она оттянута. Вот над локтевым суставом. То есть, в принципе, можно взять на размер больше и подогнать куртку под себя вот этими клапанами и нижней утяжкой. Рукава имеют Молнией и защи... э, клапан на липучке. Края рукавов оторочены кожей. Куртка неплохая, откатали мы сезон в ней. Никаких проблем нету. Падать не падали, но куртка в эксплуатации удобная. Ну вот вроде бы все что я могу рассказать об этой куртке есть продаются мотоштаны под нее тоже адреналиновские можно сделать неплохой комплект на этом прощаюсь спасибо